Я сегодня хочу, не знаю, на каком языке говорить, я сегодня хочу засвидетельствовать за, за свою жизнь, маленькое такое вступление, я сейчас читаю откровение, и я прочитала, что есть смерть, вы знали, что есть смерть, вы знали, что есть ад. И что есть еще озеро огненное. Я всегда это списывала, одна категория. Ну, в общем, сложности оно так. Недавно узнала, что есть смерть, есть ад, а есть еще пылающее озеро огненное, куда пойдет ад и смерть и сатана. Я решила, это не мое место, я туда не хочу. Туда пойдут сатана, и пойдут все, не вписанные в книгу жизни». Знаете, я не знаю, вот сейчас я это читаю, свидетельство о моей жизни. У меня всегда впечатление было, Господи, побыстрее забери меня отсюда, пока я хорошенькая, и, и, и все, на небо, и все. А сейчас на 20-21 главе я увидала, что у Бога план для человека, он не ограничен вот только сейчас, и только когда ты хорошенький. А Бог хочет, чтобы ты в сырую прошел, какие-то чувства прочувствовал, боль, печаль, радость. И она так обширна. Мы вот как бы посередине, потому что будут трубы, будут чаши, будут трубы печати, трубы и чаши, там антихрист будет, потом тысяча лет, столы будут, какие-то судебные дела будут решаться, народы будут приходить, он, like, «Воу, я столько о небе думаю там!» И Бог открывает, «Honey, вот сегодня была dedication for the child, и каждый человек, который живой, Бог имеет уже благословение, что ты жив». Потому что я побыстрее хотела на небо. И Бог говорит, Я хочу провести и показать не только сейчас, а будущность. После всего этого тысячи лет будет еще один суд. А после суда новое небо, новая земля, Иерусалим. И Бог говорит, «Я творю новое!» I'm so excited. «Я так вдохновлена, что Бог распростер мой взор». Пас, да, вот, только забери меня побыстрее на небо, пока я хорошенькая. Итак, свидетельства. Я хочу ограничить только на одной теме мысли. Um, can God take care of you? Может Бог о тебе позаботиться? Я хочу описать свою личную судьбу. Некоторые вы меня знаете. Некоторые, может быть, не сильно приятно слышать о мне. It is what it is. Um, я хочу за один год поговорить просто. Я покажу вам мои сейчас раны. Вот здесь меня разрезали, было 12 гвоздей и была железка. Мне полностью разрезали неделю назад. Вот здесь также разрезали, у меня 4 гвоздя было и железка. Ну и в тази еще было, вот наискосок, прямо заходил железка. Меня разрезали уже 6 раз, я была под наркозом 5 раз в течение года, у меня облучение может быть около 50 раз, это больше чем каждый месяц облучение шли проверять, если все в порядке и так далее, я сама по личности More perfectionist, как бы, мне нравится, чтобы все было натурально, естественно. И мне кажется, со мной происходит все очень неестественно. Я покаялась, вот лично, как бы вот, пришла к Богу, осознанно. Эм, когда мне было 33 года, мне сейчас 39. В это время у меня не произошло познания overnight или за на ночь. Оно потихоньку что-то нашло, продвинулось. И в каком-то этом этапе на протяжении нескольких лет я сказала, «Господи, я узнала, что в 30 лет где-то вокруг ученые направо-налево ну, отнимают пару лет». But in the 30s, Иисус посвятил Себя, я узнала, что that's the prime, это самый, как бы, пик жизни. Я говорю, Господи, я уже посередине только к Тебе предаюсь, и я хочу посвятить свои все тридцатые года для Тебя. У меня осталось пару лет, и я решила, я буду на подвиги, на вызовы идти выше стандарта. Я их сейчас не буду говорить, но вот... Почти один год назад у нас была жатва в церкви. И мы, у нашей церкви, я ездила Сан-Маркус, это три с лишним часа от моего дома. Это была моя церковь примерно три с лишним лет. И у нас был обычай в нашей церкви, что по праздникам мы посещали все местные церкви. И вот мы объезжаем все церкви, а мы, наше служение, жатва была самая последняя. И я смотрю, все что-то делают: кто-то стихи рассказывает, кто-то песни поет, кто-то что-то приносит здесь и делает. И я один в какое-то время пришла и говорю: Господи, я также хочу принести жертву, но я не могу, не знаю. И вот мне лег Псалом 14. Я его открыла, почитала. А, мне он понравился. Я нашла, как, а, он написан, вот как-то, не знаю, более несовременно. И я хотела что-то современное, нашла современную Библию, распечатала по-русски и учила. И вот зубрю-зубрю, а оно не клеится. Мысль такая, что приш... подошла уже неделя к жатве, и я падаю на колени, и, Господи, это не все то, что ты мне посоветовал что-то не то а, как она связана с этим годом я хотела принести богу приятную благоухание жертву и я поняла что бог меня сам взял в жертву я не понимаю в полной мере, что это значит, но вот эти все резы, все поломы, у меня получилось поломы. Вот тут посередине кость поломалась, ребра поломались, рука поломалась, и таз спереди и сзади. Я когда лежала в ИР, ER, доктор пришел с целой когалой студентами, говорит, будет операция у тебя вот тут, тут и тут, и я не могу подвинуться, у меня в легких, видимо, ребра пробили легкие, я еле-еле разговаривать могла, и я спрашиваю, is it necessary? Не могу дышать, не могу подвинуться, и я спрашиваю, а это надо операцию делать? Он говорит, да, потому что ты не сможешь двигаться. И вот он оперировал, и у меня сначала всегда было, что я хотела, чтобы эти все железки вылезли. Меня спрашивали, и доктор сам говорил, мы только их вытащим, если есть проблема. Итак, он все вставил. Когда я пришла на трехмесячную проверку, я зашла в, в комнату, где меня будет проверять. Распахивается дверь. Влетает голова доктора, и он говорит, «Я тебя увидал, это ты? Ты зашла?» Сам хирург был ошарашен, что я могу ходить, что все так хорошо. Потом ушел, прибежал обратно, подхватил стула и говорит, «Рассказывай все!» Но я сижу, моргаю глазами, что рассказывать? Я не знаю, что рассказывать. Вот, вот так. Он ушел потом через пару минут, забегает его помощница говорит, «Все пропустила!» Просто сама мысль, что это не первый раз э, они видали больного, и когда они видали меня по их лицам, я сама медсестра, работаю в критическом отделе, я вижу, что их реакция была нестандартная, что что-то они видали не соответствовало их ожиданиям. Итак, прошло, вот мы на десятом месяце, вообще-то уже начали одиннадцатый месяц, я возвращаюсь к нему, и я говорю, я хочу вот здесь вытащить, у меня какие-то проблемы здесь, и он дает согласие, он говорит, что это будет пару минут, но с примерно 40 минут вытаскивали эту железку, но все-таки вытащили, я вот сегодня пошла на прогулочку, и я говорю, «Господи, вот смотри, ногами своими хожу, ничего не подхватывает, ничего не болит, и так очень приятно. Через три недели я возвращаюсь, и я говорю, «Доктор, я хочу это вытащить». Он говорит, «Ну, послушала причину, хорошо». Я говорю, «Я хочу вот это вытащить». Он говорит, «Нет». Я сказала, если бы я буду, была твоя дочь, что бы ты сказал? Он сказал, я тебе выговорил от этого о, задумки. Я... Uh, у меня все время лежало, что это надо сделать. Я говорю, доктор, знаете, моя рука начала, вот если выпрямить сейчас, она у меня после операции, то не соответствует, но если выпрямить, она застревать начала. И доктора не интересует, что было три месяца назад, а что было два дня назад. И я говорю, она начала заклинивать. Раскрою, и она заклинивает, и она уже движется ненормально. Uh, он сказал, очень большой риск. Он пришел, проверил. Um, Завел помощницу свою, он сказал, твой риск вот такой, твоя uh, нерва вот здесь uh, пересекает, и я ее трогать не буду. И, uh, и он сказал, если мы откроем, у тебя рука будет вот так, паузи, you will have a palsy. то есть это потеря полностью вот этой кисти. И когда даже он приезжал на операцию, он выходит и говорит, я тебя предупредил. И я сказала, «Иди назад, доктор, вернись назад, посмотри на мою руку». Он посмотрел, и говорю, «Оперируйте, как на вашей дочери». А, то он оперировал исключительно, по моему мнению, она сейчас а, опухшая, я приняла сегодня лекарства, я имею в теле неудобства. Когда рука не притрагивается а, ни к чему, слава Богу, но обезболивающие сильно не, не покрывают все где полное свидетельство. Я, мне сейчас 39 лет, у меня состоял второй развод, когда мне было 33 года. В то время до этого я читала Библию, и каждый раз мне задавался вопрос, «Любишь ли ты меня больше, чем?» И каждый раз кружочек становился ближе, ближе, ближе, пошло к мужу. Я решила, что этот вопрос нельзя задавать. И я Богу на этот ответ не дала. Но на протяжении каких-то месяцев, когда уже меня в лоб поставила вопрос был. Я тогда сказала, ну, если уже между Всевышним Богом и мужем, конечно, ты Бог на первом месте. Но потом прочитала обратно Библию, и из Библии задала, обратно услышала, вот отложился вопрос, любишь ли ты меня больше, чем твоей дочери? Но на протяжении времени судебное дело шло, и в итоге пришлось ответить, кого я люблю больше. Um, мне казалось, эти вопросы неестественны, но надо было меня поставить перед самим Богом, поставить свои приоритеты на правильное место. Когда они стали на правильное место, я стала одна. Я живу в Хьюстоне, uh, down south towards Galveston, about 40, uh, 30 minutes from Galveston, 30 минут от воды, моря. Я там од живу одна, у меня нет родственников, у меня есть пару знакомых, но сейчас ограничено к одной знакомой и неверующей. Uh, никто не знает, что со мной происходит, как происходит. Когда авария произошла, я была наоборот, uh, вот в больнице, у меня лежало на счету пять тысяч. Uh, чтобы покрыть, у меня был такой интересный иншуринс, возможность. Uh, платишь 7 тысяч дедактабл, и он покрывает все расходы. И я лежала и думала, у меня не хватает две тысячи. Мне кто-то сказал, отложить деньги на всякие случаи. Но когда я получила все белые, они сейчас больше 300 тысяч, может быть сейчас 400 тысяч, естественно, я бы никогда не смогла их отложить. Я влаживала в небо. И Бог сказал, я позабочусь за тебя и вот я хочу чтобы вы посмотрели на меня I'm single single parent with one child но она у меня только пару вот периодически я не имею никаких средств и все-таки вот идем на одиннадцатый месяц я выгляжу здорово здраво «Все в порядке, Бог посылает разными путями, источниками, люди ложат на мой счет деньги». Вы видите по здоровью, что нереально, даже после вот этой последней операции, пришла его помощница, она вообще-то залетела, она увидала, моя рука лежала вот так, она меня выпорола, «Ты что, так нельзя держать руку, выпроми кисть!» Кисть должна не только вот так быть, а ки... пальцы вот так выгинать надо. А то, когда а, а, вот это свеллин, воспаление сходит, а нервы не, неправильно и вот так. Она у меня раньше рука вот так была. То она меня выпорола сразу, я еще под наркозом. О, да. он говорит, а ну-ка подвинь руку. Я подвинула. То она, как она мне сказала, окей. Как она прилетела, так и улетела. Они очень переживали то поехать на проверку это три часа и я уже думала в одну сторону то «Да я здесь и все сделаю проверку я решила нет в прошлый раз я была у доктора и говорю доктор вы знаете как произошла авария я ехала и секунду до того как меня стукнула машина в мою дверь я задал, отложился на разум вопрос, ты готова встретить Господа? И то мгновение сбивает меня машина, и все, что я вижу, просто небо. И я просто говорю, Господи, омой меня кровью своей. Свидетельство, я хочу, чтобы вы на меня посмотрели, что если в жизни вы принимаете какие-то шаги, шаги веры, вот каждый раз я проверяю свой банковский счет, смотрю у меня, цифры не складываются, а Бог говорит, доверься мне, я веду тебя. И вот с радостью в Библии я принесла сегодня uh, I have a translation uh, Bible 1534. Um, и мне очень нравятся некоторые выписи, так как я затронула откровение, здесь написано я по-английски зачитаю, переведу по-русски, что Бог, это Откровение, 21 глава, В нашем русском переводе написано «болезни», а здесь написано «не будет больше боли» то если вы сейчас ощущаете какие-то боли в теле, может быть, ваши операции или восстановления не идут так благополучно, как, может быть, у других людей, это не есть причина ограничить себя и перестать открывать уста и славить Бога. Бог имеет план прекрасный, шикарный. И прочитайте Откровение 20 главу. 21 вы увидите, что мы не ограничены, мы только сегодняшним днем. Бог хочет, чтобы мы прошли, и я восхищаюсь этим, просто хочу воспользовать возможностью своей еще сырости, что не полностью все зажило, я не знаю, как все движения будут, если все боли отступят, но даже я поставила, если не пойдет, как вот хотелось бы, мои уста будут провозглашать славу Творцу Всевышнему. Я хотела спеть еще песню. Um, мне эта песня поется уже два дня. Um, правда, я сегодня она запелась, я не знала, что это же самая песня, и я решила, что тогда ее надо спеть. Я не знаю, если она у меня получится. Я запою, мне меня поется припев, а может быть после припева. Зачитаю. Слава Тебе, О Боже, за любовь и благость! Слава Тебе, Боже, за поля и лес! Слава Тебе, Боже, за молитвы и сладость! За Твой мир небесный, за Твой мир небесный неземных чудес! Асана моему, Христу асана моему Христу асана моему Христу асана моему Христу асана Бог достоин славы. Аминь.